А что, если я хочу добавить в мою регрессионную модель какую-нибудь категориальную переменную? Например, жанр фильма. Среди этих переменных ее нет, но вообще она есть на сайте. Ее можно соскрепить с сайта. Жанр фильма, боевик, драма, мелодрама и так далее. Это номинальная переменная. Ее значение нельзя упорядочить. В этом случае а, применять эту переменную в регрессионном анализе непосредственно невозможно, но ее можно преобразовать. Такое преобразование называется дихотомизацией или, другими словами, созданием фиктивных, фиктивных отслой фикция фиктивных переменных или по-английски дамми дамми переменных я мог бы взять переменную жанр но в данном кейсе я не буду ее брать а возьму снова переменную год выпуска потому что я хочу сразу показать и Опции работы с фиктивными переменными и одновременно дополнительные опции, которые возникают, если мы исходно количественную переменную рассматриваем как категориальную и превращаем в фиктивные переменные. Если я рассмотрю год, год количественной переменной там есть единица измерения, как категориальную переменную, если я сделаю из нее фиктивные переменные, это позволит мне в рамках линейной регрессии искать нелинейную зависимость числа пользовательских оценок от года выпуска фильма. Чтобы создать фиктивные переменные, мне надо перекодировать эту переменную в новые бинарные или дихотомические переменные. У меня сейчас нулевой год соответствует 2007 году, первый год 2008 году и так далее до семнадцатого года включительно. Мне надо создать переменную условно нулевой год и там будут значения 0,1 и будет соответствовать 2007 году. Создать переменную первый год. Она будет содержать, опять же, значение 0,1. 0, значит, не 2008 год. 1, значит, 2008 год. И так далее до последнего года. Последний год у меня это 17. -й. Значит, будет бинарная переменная. 0 не 17 год, 1 17 год. В последних версиях SPSS встроена функция автоматического создания таких фиктивных переменных. В SPSS для Mac OS эта опция появилась раньше. Для Windows позже. Посмотрим, как создать дами переменные. Вручную при помощи перекодировки. Поскольку речь идет о создании новой переменной, то мы обращаемся к кнопке Transform. И здесь удобнее воспользоваться кнопкой Recode into different variables в другие переменные. Год выпуска смещенный в ноль. Именно новой переменной, логично, чтобы оно соответствовало имени исходной переменной, при этом немного отличалось. Поскольку у меня нулевой год базовый, в смысле седьмой год базовый, я обозначу его таким образом, е e 2007 0, двойное подчеркивание 0. В исходной переменной именно нули соответствуют 2007 году. Поэтому, если 0 в исходной переменной, то 1 в новой переменной. Если любые другие, тогда 0 в новой переменной. Но если мы так сделаем, то и миссинги по переменной год... Пойдут в нули. Подходит ли нам это? В некоторых ситуациях на это можно закрыть глаза, в некоторых нельзя закрыть глаза. На всякий случай мы вот эту опцию используем. System or user missing пойдет в missing. А вот теперь all add values пойдут в ноль. В базе в конце появилась новая переменная. Вот она. Посмотрим ее описательную статистику. Никогда не следует пренебрегать описательной статистикой. 36786 фильмов не относятся к 2007 году. Один фильм 2893 фильма. Относится к 2007 году. Проверим, правильно ли ä, произошла перекодировка посредством кростаба. Возьму исходную переменную, вообще самую исходную переменную. Год выпуска. И мою новую переменную. Действительно, в новой переменной единички стоят только напротив 2007 года. Нолики напротив всех остальных. Перекодировка произошла корректно. Я в этом убедился посредством описательной статистики Игростаба. Аналогичным образом надо создать остальные 10 переменных. Это будет первый год. Меняю. Если в исходной переменной стоит единичка, то она будет единичкой. Миссинге в миссинге, все остальные в ноль. Продолжаю. Второй год. 2009 соответствует двоечкам в исходной перемене. Двоечки превращаются в единички. Миссинги в миссинге, все остальные в нули. Проверим. Опять же, посредством кросс -таба. единички в переменной 2007-1 соответствует восьмому году единички в переменной 2007-2 соответствует 2009 году я думаю алгоритм вам понятен поэтому я не буду сейчас дальше сам перекодировать остальные годы они у меня уже есть перекодированные 2017, чтобы не запутался сам, я подписал их value labels. Теперь я могу включить эти один переменных в регрессионную модель. Но включение dummy переменных в регрессионную модель сопряжено с рядом нюансов. Во-первых, графики распределения дами переменных всегда специфичны. Чтобы посмотреть, давайте запустим графики. Барчард я хочу. Потому что у меня бинарные переменные, они больше похожи на номинальные. Таблицы мне не нужны. Бар-чарт собираю. Все графики смещены в сторону нулевых значений. Почему так? Потому что нулевые значения отвечают опции «Другое». В данном случае «Другие годы». Это седьмой год, это другие годы. Это восьмой год, это другие годы. Девятый год, другие годы. И очевидно, что опция «Другое» всегда будет более наполнена, чем какая-то конкретная категория. Если бы это были жанры, происходило бы то же самое. Боевик — другие жанры, комедия — другие жанры и так далее. То есть распределение фиктивных переменных всегда смещено в сторону нуля, всегда несимметрично. Это нехорошо для регрессионного моделирования, но других вариантов включить эти реальные переменные в регрессионное моделирование в качестве x не существуют, включая бинарные переменные, дихотомические, дамми переменные. В регрессионную модель следует выбрать одну из них, которая пойдет в контрольную или синоним, референтную группу. Другими словами, будет относиться к константе. Есть несколько правил для выбора данной переменной, которая пойдет в контрольную группу. Во-первых, можно включить все переменные просто в модель, ничего не выбирая. Машина по своему произволу выберет сама одну из включенных переменных и выкинет ее. как бы виртуально выкнет, ее не будет среди списка переменных в табличке с коэффициентами, потому что она пойдет в константу. Если мы не хотим доверяться произволу машины, то есть другие варианты действий. Если мы имеем дело с номинальной переменной, то можем выбрать категорию, которая чаще всего встречается. Самая наполненная категория. Например, если бы мы имели дело с жанрами вместо годов, это были бы жанры, то мы выбрали вот этот жанр, потому что он чаще всего встречается. Ну, в нашем случае это 2014 год. Годы имеют между собой отношение порядка. Седьмой должен идти раньше, чем восьмой, восьмой раньше, чем девятый и так далее. Если мы не хотим отказываться от отношения порядка между нашими категориями, а мы не хотим, то другое правило — выбрать крайнюю категорию либо слева, либо справа. Поскольку так исторически сложилось, что я кодировал именно 2007 год как базовый, то я продолжу придерживаться той же логики. И 2007 год пойдет в контрольную группу. Благом он встречается все-таки с немаленькой частотой, не самый маленький, ну, больше 300 наблюдений, не так уж и мало. И я подготовил мои бинарные переменные, относящиеся к годам, готов ставить их в линейную регрессию. Запускаю линейную регрессию. Зависимое переменное количество пользователей, поставивших оценку, Сначала я вставлю остальные иксы, то есть рейтинг критиков, количество рецензий критиков и количество номинаций. А теперь вставлю все бинарные переменные, относящиеся к годам, кроме базового, поскольку он пойдет в референтную группу. Это предварительный запуск, поэтому я не включаю. Непредсказуемые значения, не остатки. Одна из переменных незначима — это восьмой год. Поскольку я строю регрессионную модель для генеральной совокупности, я должен исключить эту переменную из модели. Бывает, что люди не исключают, а интерпретируют имеющуюся таблицу, просто как будто бы не видят эту строчку. Это неправильно. Это неправильно по многим причинам. Во-первых, оставляя незначимую переменную в модели, вы завышаете фиктивно, обманным путем фактически, завышаете свой R-квадрат. Потому что когда вы убираете x из модели, r квадрат падает, должен упасть. Оставляете лишние x, он остается высоким, но фиктивно высокий. Во-вторых, вы оставляете высокое число степеней свободы в табличке оново, и поэтому в некоторых ситуациях r квадрат может оказаться незначимым для генеральной совокупности, хотя на самом деле он значим. Именно за счет неверного, преувеличенного числа степеней свободы. И, наконец, в-третьих, извлечение из модели ненужных переменных влияет на величины регрессионных коэффициентов. Нельзя в полной мере доверять тем регрессионным коэффициентам, которые сейчас перед глазами. Когда мы уберем незначимый х, Остальные регрессионные коэффициенты изменятся. Они могут измениться чуть-чуть, могут измениться очень сильно. Бывает, что у них даже меняется знак. Поэтому я перезапущу модель и удалю из нее эту переменную. Фактически таким образом я констатирую, что в генеральной совокупности эта переменная имеет коэффициент равный нулю. Теперь другое дело. Поскольку это всего лишь одна слабенькая переменная, сильных изменений в R-квадрате не произошло. Число степени свободы уменьшилось. Коэффициенты тоже уменьшились. Точнее, изменились, прежде чем перейти к интерпретации полученной модели. Проверим ее на соответствие техническим критериям качества. Есть ли здесь мультиковинярность? Она есть между бинарными переменными. Ее не может не быть. Это тоже особенность дами переменных. Они всегда между собой отрицательно коррелируют. Где-то сильнее, где-то слабее, но везде значимая линейная скоррелированность. Если бы их было меньше, они бы сильнее коррелировали. Поскольку их много, они коррели... коррелируют между собой послабее. И не достигают уровня коррелиарности, обратной коррелиарности. Потому что максимальные значения здесь не дотягивают и до двух десятых но даже если бы они были существенно выше не принято исключать фиктивные переменные даже те которые между собой сильно отрицательно коррелируют они все остаются в модели вот да такой парадокс посмотрим на остатки перезапустим модель Сохраним остатки. Ограничимся стандартизованными остатками. Посмотрим на график стандартизованных остатков, чтобы убедиться, что он симметричен, этот график. Остатки ⁇ это количественная переменная. Поэтому экспорт. Еще раз вызову критерий Калмогурова-Смирнова, хотя, очевидно, покажет отклонение нулевой гипотезы. Остатки концентрируются вокруг нуля, довольно симметрично. Большинство укладывается в диапазон от минус и 1,96 до плюс и 1,96. В общем, модель не ухудшилась относительно того, что мы имели до введения фиктивных переменных. Но, конечно, это ненормальное распределение с точки зрения критерия колмогорова смирнова И, наконец, проверим на гомо И при помощи линейной регрессии меняю y на переменную с остатками. r квадрат нулевой. Все Иксы незначимы, то есть линейные связи между каждым иксом и остатками не наблюдается. Посмотрим, что нам скажет многофакторный дисперсионный анализ. Остатки и фиксированные факторы помещаем иксы. Только те иксы, которые значимы. Все помещаем как главный эффект. Интересует последняя таблица Tests of Between Subjects Effects. Континуальные, то есть иксы количественного типа. Они значимы. То есть они дают гетероскедастичность. Большинство бинарных иксов оказались незначимы, кроме вот этих двух. То есть большинство бинарных фиксов достичны. Опять же можно сказать, что добавление фиктивных переменных в нашем случае не ухудшило модель. Даже с точки зрения гомоске Ну вот разве что здесь чуть-чуть. Но при этом надо вспомнить, что когда мы год как целую переменную помещали, эта переменная была гетероскедастична. Получается, что в плане технического качества модели замена года как количественной переменной на фиктивные переменные не привела ни к мультиклиниарности, ни к смещению остатков, ни к увеличению гетероскедастичности. И это хорошо. Перейдем к интерпретации полученной модели.